Пенсионный возраст. Насколько может увеличиться пенсия, если вырастет пенсионный возраст? Демографическая ситуация всегда нестабильна. То рождаемость падает, то смертность растет, то вышло на пенсию поколение, где была высокая рождаемость, и отношение пенсионеров к работающим вышло на очень неприятный уровень. Поэтому давайте не будем заниматься предсказаниями демографической ситуации и просто рассмотрим, как могли бы измениться пенсии, если бы пенсионный возраст прямо сейчас был бы 60 лет для женщин и 65 для мужчин? Материал и мой расчет можно найти ниже видео в его описании. В связи с тем, что статистических данных недостаточно, я проведу приблизительный расчет, который очень близок к реальности. В 2016 году численность занятых составила 72 миллиона. 392 тысячи человек это соответствует примерно 91 проценту занятости я приму данный процент для вычисления количества работников разных возрастов в том же году численность людей получающих пенсию по старости составила 35 миллионов 550 тысяч человек это почти совпадает с численностью людей пенсионного возраста 35 миллионов 340 тысяч поэтому я приму последнее число за количество людей, получающих пенсию по старости. Все это приходится делать, так как Росстат приводит данные по распределению численности людей по возрасту без разделения их на занятых и незанятых. Я буду считать только тех людей, которые получают пенсии по старости, так как остальные, вообще говоря, дело совсем других статей бюджета. Видео, указанного в описании данного видео, мы берем сумму отчислений в пенсионный фонд в размере 22 от номинальной зарплаты. Ну, раз он так считает 22 то и мы будем так считать. Это налог. Как видим, сумма отчислений значительно больше, так как деньги уходят и на другие виды пенсии, например, по инвалидности. Поэтому рассчитаем, сколько идет на пенсии по старости. Это примерно 16 целых 48 сотых процента от номинальной зарплаты. С этой суммой и будем работать. Я не буду описывать подробный расчет. Кому надо, может найти лист расчета для OpenOffice Calc по ссылке в описании видео. Однако видно, что вместо средней пенсии 12 391 рубль, средняя пенсия поднимается до 19 726 рублей, то есть на 59%. К сожалению, данный расчет не учитывает то, что в количестве занятых есть и пенсионеры. Таких занятых приходится порядка 41% на первые несколько лет работы. Далее процент снижается. Даже если считать, что в течение 5 лет после выхода на пенсию работает 100% пенсионеров, то все равно повышение пенсии составляет 40%. В принципе, этот процент и есть ориентировочное число роста, учитывая, что мы не учитывали пенсионеров, работающих более пяти лет. Разумеется, это не является причиной для повышения пенсионного возраста. Почему? Чем больше будут повышать возраст, тем больше будет рост пенсий. Но дело не только в росте, но и в том, чтобы пенсии исполняли свое назначение. Поддержать людей, которые не в состоянии работать. Если пенсионный возраст будет слишком высок, то это означает, что люди, не способные работать, будут либо умирать, либо получать пенсии по инвалидности, либо их придется поддерживать родственникам. То есть рост пенсии при повышении пенсионного возраста ни в коем случае не является оправданием повышения пенсионного возраста.